Меню. Мы к вам оттуда подойдем Ah <laughs> Где вы стоите? Тут на полтора метра земли. Ну понятно, тут болотина, что. Так, а это проулок то здесь, да, есть да, вот. Монетный. Это он тупиковый здесь, да? Вот значит оттуда пришел огонь от костра или еще от чего-либо неизвестно. Вот. Паутистая местность, с кочками. Очень хорошо и быстро горит. Вот значит на таком расстоянии от заборов участков локализовали горение. Ветер был как раз в сторону вот, домов. И все дома были в дымах.